Всем привет, дорогие друзья! Своим словом я, со своей не обращайте внимания на то, что я в другом скине. Это теперь мой новый скин, так сказать. Да, я в нем теперь буду, может не постоянно, но все-таки, все-таки, все-таки, я пока с ним буду сниматься. Сегодня мы играем в... на сервере про зомби Апокалипсис. И пока у меня должен загрузиться... Пакет ресурсов. Пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк и не забывайте про уведомления. Ну что ж, в принципе, все. Мы загрузились. Вот. Все, вот такие. Так, так, так. Вот. Стандартный набор. Так, забираем пистолет. Забираем патроны. Шина нам не нужна. Бинты мы забираем. Эту броню мы забираем. Шо это бобы хорошо забираем. Правда, них потом будет мне очень сильно мансить. Да ладно. Все, это, это, это одеваем. Все, быстро. Пистолет сюда. Это какой у нас слой? слот? Получается, это сюда нож сюда. Все, теперь побежали, побежали. Сейчас будем мансить, мансить, мансить. Опа! Все, мы появились в каком-то городе. Я немедленно. Просто быстро поднимаемся наверх. И все. Теперь наше выживание началось. Мы будем выживать. Да ты прикалываешься! Такой. Чисто! Снайпер! Снайпер 0 в полете, ребята! Я потерял все вещи. Мне теперь ждать, не знаю, полчаса, что ли, пока у меня снова мой стандартный набор возобновится. Капец! Вообще наз. Здесь... Прикрывать тылы нужно Зомби сбитой Там, там, там была броня Там нужно, там нужно. Забираем, забираем Все, быстро, быстро, быстро, быстро Просто бежим Чисто я себя голову. Я себя просто... Ненавижу этих снайперов Бесят Донат, зачем мне донаты? Эм, пуст... пустая бутылка, зачем? Я на открытой зоне, надо просто, надо сейчас спрятаться, все, надо сейчас просто спрятаться. А как же поменять? Нет, я в Майнкрафте, ребят, у меня есть какие-то проблемы, и они немного, немного мешают мне играть. Перс, персики в банках. Так, ничего нет. Тут ничего нет, ребят, сбеги. бежим Твои. До конца. Бита. Ах ты ж. Давай сюда. Сюда, я сказал. Подошел. Подошел. Подошел. Подошел. Умри. Да, кстати, всех деньги падают. Вот только. Вот они. все. Нужно бежать. Похуй не убежишь. Но с них падает минимальная сумма, а может вообще. Все, забираем деньги. И надо ждать, когда это замедление пройдет, пока придется прыгать. Тут вообще ничего не видно. Так, давай. Надо будет в следующий раз. Буду играть с... еще с друзьями. И тогда получится идеальная игра. Прыгай, прыгай, прыгай. Есть. Найс, вообще просто. Алюминиевая бита. Так, стейк. Топор. Топор это самое лучшее. Патроны. Вс, сейчас спавн. Мне еще не хватало погибнуть с этими вещами. Все, побежали. Пожалуйста, пои. Тихо. Нету. Тихо, нету нету, нету, тоже нету. Найс nice, аптечка. Есть. Oh. Yes. Yes. Ah. Вот это набор. Ты только у меня вот понимаю. Так, все, больше не хочу есть. Но я хочу, чтобы пропал этот эффект замедления. Так. А, все, я знаю, как теперь спуститься. Не так. Гений. Для дробовика. Yes. Да. Так. Так, так, так, так. так. О, коктейль молотого. То есть, то бишь, взрывчатка. Ходят кассы, это тысяча рублей. Точно в цель. Понимаю. Нам все здесь поможет.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 Ой, ребят, здесь я вообще не вижу. Какой-то лабиринт. Капец. Я вообще ничего не вижу. Давайте просто сейчас выберемся. Внимание. Зом, меня то... Ну, он страшно рычал. Мне сейчас вообще страшно стало. человека лошадь нету. Сзади. Найс, найс, найс. Сто рублей. Уйди, уйди, уйди. Нет, я не могу. Восемь 80... Я в бою нахожусь. Нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, я не могу умереть с таким набором вещей. Я не могу! Не могу! Не могу! Отстань! Отстань! Отстань! Отстань от меня! Отстань от меня! Отстань от меня! Помогите! Чрта с два! Надо немного Передохнуть. Капец! 50 рублей Профукал У меня Голова закружилась Сейчас Немногое надо отойти Капец, блин прочитал просто Слово лошадь и тут этот Чувак на лошади Появился просто Все сейчас на спауне. Найс вообще. Да я богатенький, братина. Так, что у нас О, э, лом! Под, поднимаемся. Поднимаем свой ранг на спауне. Чек. Так, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И... Повезло, повезло. Мансим! Ладушки. Нет, не вышло. Все, теперь я просто пугатель сюда. Я броу, Тина! Я обратно, Тина! Все, будем здесь сидить. Подождите. Чтобы вы понимали, это это, реаль... это реальная кровь. Это какой-то столик. Столик никому не нужный. Башка зомби. Мне кажется, что это... тут такая жесть, творится шоу. YouTube просто бам. Еес. Oh, oh, oh, oh. yes. oh, блин. Ничего. Опа. Обменщик валюты. Так. Пять тысяч. Донат монет. Донат монеты. Вы в своем уме. Кому вздум... вздумается донатить в эту игру? Объясните мне, медик. Вы серьезно думаете, что это вам так проканает? Серьезно? Я не знаю, что за люди здесь питают, что они так легко доверяют такому. Так Чисто поднялся. Ладушки, ребятушки. На этом мы заканчиваем ролик. Ждите второй части этого безумного по зомби апокалипсису. И также хочу у вас спросить. Напишите в комментариях, из какого аниме этот человечек. Я в комментариях напишу часть слова, а вы должны будете ее продолжить. Так что... Всем пока-пока!